Итак, сет номер два. Продолжаем шейно-воротниковую зону. Мы уже отталкивали таз, уже да, вот это проработали. Теперь сюда вот переходим. Значит, у нас э, почему включается от лопаток э, шейно-воротниковая зона? Потому что э, ременные мышцы идут от, э, глубоко там, да, под пароюцебральными от черепа до пятого-шестого позвонка, как раз на уровне лопаток. Да? Поэтому отсюда мы начинаем растирать. Быстро-быстро-энергично доходим до черепа, переходим на трапецию, запускаем локти. Вот так вот снизу, вверх как бы подкидываю, видите, подкидываю вот эту вот мышцу вверх, оттягиваем и подкидываем. Это у нас запуск ракет. Тут находится шахт шахта, да. Uh -huh. И мы запускаем ракету Вот первая пошла, вторая пошла, ракеты класса с 500 по потенциальному врагу. Теперь вот эту трапециевидную мышцу растираем, растируем ладонями, желательно сверху. И, и еще это вот плечо можно растереть. Приговариваю, вот вы плечо не заказывали, а мы вам сделали бонусом. Соответственно, желательно не обходить вокруг человека, несколько шагов и так вот не делать. Да? По принципу эргономики достаточно, вот мы сидим упруго тогда, раз, перевели весь тело сюда. Растерли, потом эту мышцу вот так вот прищепили, пальцами раз, два, в трех местах получается, да, вот здесь, mm -hmm. вот здесь, вот здесь, mm -hmm. поперек растянули и продольно растянули, перенесли весь корпус, а вес корпуса сюда на другую ногу и здесь растерли, с бонусом, плечевые мышцы согрели, вот так ну а вы соответственно смотрите и повторяйте положите модель перед собой и повторяйте все за мной и mm -hmm. растянули теперь растянули трапецию с двух сторон уперли с пальцем получается вы промежуток между кримиальным и отростком ключица этот ключ вот эта точка находится триггерная и у нас прием куриная лапа, когда все пальцы расходятся в стороны. Развернули руку сюда. И вот мы трапец, ой, дельтообразная мышцы, да, отдвигаем в сторону. Вот. А палец у нас ездят как раз по трапеции. Прием называется эполета, видите, нарисовали эполеты. Эполеты, знаете, что такое? Что это такое? Знаем, это вот такие штуки. Тут, да, такие да, такие в царские, царские времена были погоны, на которых по так вот вот рисовали палеты, натянули опять на себя и ветрацой пел. И рука превратилась в кулацу. вот так в тело прямо. И расшитали его там Достаточно сильно дошли до черепа. Но ну, предупреждаем человека, что потерпите этот такой достаточно болезненный прием. Вот растерли там, дошли до черепа. И как бы нарезаем на колбаски, отделяя все позвонки шею друг от друга. Прямо вот этими костяшками. Да, да костяшками. У -у -у -у. Потом вот все вместе так раз, раз. И отпускаем. Было полезно, да? Нет, нормально. Нет. Нормально, да. Вот после этого такого болевого приема. Поэтому не делаем его ж -ж -ж долго, mm -hmm. да, буквально там полминутки. Надо вот эти мышцы расслабить, потрясти. С вибрацией с вот такой. Провибрировали. Мелкая такая дробная вибрация и тут крупная вибрация частоту поменяли немножко да и рука превратилась в лапу леопарда который делал шестеренки один палец второй третий четвертый вот прям по очереди раз доходим до черепа и назад и опять доходим до черепа и тут нам надо вот его будет натянуть упираемся за слышу кость и с вибрацией тянем на себя. Носом упираешься, наверное, да? Нормально, нормально. нормально? Так. На себя натянули. И еще на себя провибрировали. И тут смотрите, вот эти места бывают болезненные. Если вы костяшками прям будете давить, да, будет болезненно. Поэтому вот у нас пальчики поджали, кошечка коготки убрала. И получилось вот такая блюдочка. Видите, вот мы прям сюда достаточно тогда, то есть мягко получается плоско плоской ладонь приближали на себя удлиняя шею далее сет будет свойственной головой и с точками это мы расправим коготки и уже будем массировать непосредственно акупунктурные точки Но об этом будет в следующем сети сети номер три с вами был олег алабу